Это видение не носит э, чисто юридический характер и не является вызовом действия, показанное действие является больной фантазией автора и не имеет никакого отношения к реальности. Это замечательный день сегодня. Я, великолепное настроение. Я великолепное настроение. Кто не, не может испортить, это абсолютно идеальный день. Будет хорошая идея проверить мой YouTube канал Я надеюсь, мое видео на было много просмотров. Посмотрим. Видео было удалено, но оно было таким смешным. А, не понимаю. Не понравилось, как я задаю своего друга. Я бы это сделали. Не стреляй, пожалуйста. Помогите мне, кто-нибудь стреляет. Я удалил мое смешное видео. И я стану калем Ютуба.